Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала о здоровье и долголетии. Сегодняшнее видео я посвящаю о стрессу, о том, как справиться со стрессом. Каждый день приносит нам большое количество всевозможных ситуаций, как положительных, так и отрицательных. Но ну, положительные это понятно, они дают нам заряд энергии, бодрости, в конце концов счастья, а отрицательные, отрицательные нам э, дают депрессию и гоняют нас в уныние. Как же справиться с ситуацией со знаком минус, чтобы перевести ее в знак плюс? Э, что для этого нужно сделать? Ну, кто-то глотает таблетки, а кто-то э, ищет ответ внутри себя. И это был самый правильный способ. Для того, чтобы справиться с ситуацией со знаком «минус», нужно одно из двух – либо сесть, помедитировать, проанализировать, либо взять листочек и опять-таки проанализировать. Самый важный момент – это момент осознанности, осознанного подхода к тому, что произошло. Ответьте, пожалуйста, вот сейчас сами себе на два вопроса. Первый из них. Если вы сейчас подниметесь, побежите, что-то начнете делать, изменится ли та ситуация, в которой вы оказались? И второй вопрос. Если вы сейчас выплесните ваши отрицательные эмоции на кого-то, кардинально ситуация поменяется? Или просто выпустите пар? Если на оба вопроса вы ответили «нет», тогда ваша задача – сесть, успокоиться и принять ту ситуацию, такой, какая она есть. Теперь мы с вами выполним упражнение, выполним практику, которая поможет вам снять напряжение. Опустите плечи вниз, сделайте вдох, сделайте выдох, опустите руки на колени, раскройте ладони вверх. Теперь со вдохом поднимите плечи вверх, почувствуйте, как вам некомфортно, как напряглась ваша шея, плечи, с выдохом опустите плечи как будто сдуваете шар, как будто сдуваете воздух. Сделайте вдох, выдох. И еще раз так же вдох, выдох. Опустите плечи вниз. И теперь представьте себе большой шар, который накачали до предела, который аж звенит от воздуха. Представьте себе этим шаром, почувствуйте шар неподвижный, какой он не мобильный, какой он такой, не Теперь сделайте вдох и на выдохе опустите плечи вниз. Мысленно найдите нитку или веревочку, которой завязан шар. Теперь отпустите ниточку и потихонечку спускайте воду. спокойным и снова завяжите вашу велочку вашу ниточку. почувствуйте как шар мягко начал качаться в воздухе понаблюдайте себя качайтесь из стороны в сторону. просто чувствуйте как ветер мягко теперь колышет шар через макушку вверх почувствуйте приятное раскачивание приятное ослабление теперь представьте как ваш шар мягко отпускаете и он начинает подниматься вверх в воздух наблюдаете ваш шар почувствуйте как он мягко скользит чувствуете, как с каждым выдохом уходит ваше напряжение. Просто берете и отпускаете ситуацию. Так этот шар. Шар стал совсем точечкой. Вы сделали вдох. Убрали напряжение. Выдох. Еще раз также вдох. Убрали напряжение. Выдох, выдыхайте в живот, как будто бы сдуваете шар еще больше или отпускаете шар еще больше. Выдох, сделайте вдох, потянитесь вверх и почувствуйте, что напряжение ушло. И вы спокойно можете проанализировать ситуацию и принять адекватные решения. Вот аналогичную методику мы используем на семинаре, лучшая версия себя, прорабатывая эм, стресс, прорабатывая отношение к стрессу, когда можно перевести стресс со знаком минус, стресс со знаком плюс. Если видео было вам полезно, поделитесь, пожалуйста, им с нашими друзьями. И в комментариях к этому видео напишите, пожалуйста, как вы справляетесь со стрессами. Мне очень интересно знать вашу позицию, ваши точки зрения и ваши методы. Жду вас на моих семинарах ⁇ Лучшая версия себя ⁇ Подробную информацию можно найти, перейдя по ссылке под этим видео. До встречи, друзья!